Привет, аудитория. В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night. Очередная бойная ночь. И на очереди у нас главный бой снова карда турнира в полусредней весовой категории между Лиджи Джилиангом и Мусливом Салиховым. Делал я уже прогноз на бой Лиджи Джилианга против Хамзата Чимаева. Там сыграла ставочка и зашел отличный коэффициент на победу Хамзата с Абмишином. Это самое первое видео, на канале можете зайти в принципе, посмотреть его. Лиджи Джилианг это 3-4 летний боец из Китая. Провел у профессионала 20, 25 боев, 18 из которых одержал победы. Но ну, это боец ударного стиля, который, в принципе, может побороться, может он поработать в партере, но зачастую это происходит с соперниками, у которых этот навык находится на достаточно низком уровне. С одной стороны, у Ли есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но за 8 лет карьеры UFC мы так и не увидели от этого товарища сабмишин или хотя бы хорошую попытку его проведения. По крайней мере, я не припомню что-то. А вот проиграться обмишленным он успел за это время уже два раза. Выходит в октагон за досрочку он, за нокаутом, поэтому закатывает яркие и довольно-таки зрелищные бои. Ну, Джилианг предпочитает бои свои проводить стойки, где имеет достаточно серьезный удар, но китаец достаточно прямолинейный и однообразный боец, и думающие оппоненты вполне могут читать его действия. Ну, его оппонент Муслим Салихов, 38-летний боец из России. В профессионалах он провел 20 боев, 18 из которых одержал победы. Ну, всего два поражения, в принципе, неплохой результат. Ну, на первый взгляд, Муслим кажется для своих лет малоопытным бойцом, но он выходит из ушел Санда и кикбоксинга, где у него огромный опыт за плечами, с багажом чемпионских титулов. Исходя из этого, можно понять, что свои бои он предпочитает проводить стойки. Есть у Салихова а, некие борцовские навыки и неплохая защита от а, переводов, которая, в принципе, ему позволяла защищаться с бывшей позицией. А, также имеется у Муслима синий поезд по бразильскому джиу-джитсу, джи джи джи джи джи, которого ему хватало для работы с а, малоизвестной позицией также. Но с повышением ее уровня с от Россианина мы видеть перестали. Ну и, кстати, первый бой в UFC Муслим проиграл именно с Абмишином. Но я не думаю, что стоит опасаться этого аспекта с бою с Джилиангом, поэтому не стоит концентрировать на этом внимание. В стойке Муслим является разнообразным думающим ударником, комбинирующим ударом, удары руками и ногами по разным этажам соперника. Есть у него хороший футворк и неплохая защита от ударов, что позволяет россиянам избегать большого урона в боях. Ну, в антропометрии небольшое преимущество будет на стороне китайца размах рук больше на 4 сантиметра рост больше на 3 выше на три сантиметра. Что один, что второй боец не могут похвастаться хорошим кардио, Муслим по причине своего возраста, а Али по причине своего стиля. И, скажем так, невысокого IQ, которого, допустим, боюсь с Нилом не хватило, чтобы провести как минимум конкурентный бой. Хотя, возможность такая была. А вот Салихов вполне может распределить свою выносливость на трехраундовый поединок. Я, вероятно, всего... В этом бою буду топить за более техничного и думающего бойца в лице Муслима Салихова и буду присматриваться к его победе решением судей, учитывая осторожный стиль ведения боя. Да, Ли опасен на протяжении всего боя и, в принципе, вполне может попасть и нокаутировать Салихова. И на месте тех, кто видит Джилианга победителем в этом бою, я бы присмотрелся кого-то, кого от китайца. Ну, на момент записи видео Букмекер еще не выложил расширенные коэффициенты на бой, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в субботу варианты ставок на этот и на другие бои э, турнира, на которые я не делал видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на Телеграм-канал. Ну, Телеграм-канал понятно, но YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До следующего видео. Пока!